Дорогие друзья, приветствую вас из Санкт-Петербурга. Сегодня прекрасный день, 30 августа, Вот и за мной приехал мой ученик, которым я очень горжусь, Александр Хохлов, брокер Deluxe. Сейчас я сяду в его машину, и мы сделаем для вас небольшой анонс. Александр, приветствую здравствуйте александр Доброе утро друзья ждем вас в москве 3 сентября на мастер-класс брокер делюкс да мастер-класс брокер делюкс это ваш проводник в мир элитной недвижимости если вы хотите перейти в этот очень интересный со всех точек зрения и с творческой точки зрения и с финансовой точки зрения прекрасный сегмент переходите александр хохлов ирина прохарчук Фаина, Фаина, Валиева. Фаина Валиева и я поможем вам в этом Приходите 3 сентября Ждем вас